Скажу по секрету, что скоро в городе откроется новый торговый комплекс «Жар». Что значит «где находится»? Пусть укусит меня коба! «Жар» находится на учхозовском повороте. Торговый комплекс «Жар». Открытие 1 апреля.